Всем здарова, с вами Дитра94, и сегодня у нас реакция на Анкорд жжет, аниме приколы под музыку. Заранее предупреждаю 18+, у Анкорда много там маты и пошлости и всяких. Как из бумаги и цветов можно сделать костюм? Ну, например... Шлинах! Ну вообще пипец! Ну вообще пи***ц. Ну вообще пипец! Великан! Макина! Плогош? Плогогош? Доска. Доска! Здравствуйте, почта России. Что? Что? Куда ставить коробки? Ладно, пока служимся тут. Когда почта России научилась так работать? Прыг огонь! Угось! Тройным пердежом заряжай! Особой Спасибо! Спасибо! Я без понятия, что это за аниме. Я смотрел только Наруто, Ванпизы и блище. Ай, Шаман Кинг еще. Я просто не могу хранить такой страшный секрет в одиночку. Сеструх, ты только послушай. Да, Бабы, ты... сплетницы. Привет, юные алкоголики! Знаете, если вы пьете алкоголь в жару, то вы можете легко травиться печенюшечкой. Да. Нет, сэмпай! Это наша битва! Это наша битва! Это наша битва! Это наша битва! Это наша битва! Запала! Кто же ты? Я! Время пришлю! Время прошло. Время задолбало. Расхотелось мне мочить людишек. Лучше песенки спою. Погоди. чего? Ничего? Ты чё творишь, скотина? Не заходите внутрь клетки во время сборки, иначе будет ржака. Засунь ржаку в сраку. Вилки в глаз или в жопу, раз? Меня такое не интересует. А тут в жопу сувать, да? Прит... И ты долго еще будешь меня за руку держать. Бугага, готовь паспорт! Я его съем! Как бы... Ч ⁇ Я протекла. Стоп, неужели ты? Упс. Какой еще, блин, лупс? Ничего. Сейчас ты будешь делать мне вжик-вжик языком. Языком что? О, Господи. Чем мне мозги, я, обезьяна, и слушай сюда. Ты самовлюбленный еблятик. Что, про преобразование души узнать захотел? И тебе, а не душе. Люблю грозу в начале мая. Как долбанет и нет сарая. Эту цитату мне говорил еще друг мой это не смешно мне шкана если улетит от меня на 15 метров что ты там сука сказала про исключение со все путем я просто ну, это как бы ну типа это ну как бы в общем слушай а при чем тут звезды на льду просто пересмотрел первого канала а еще там Димка Нагиев очень хлёвый. <свят> Уважаемый, надеюсь, мы с вами поладим. Как у, у Алисы в Тейкеншесте тоже голова отвалилась постоянно. Окико, слушай, может, не нужно так злиться, а? Слой, <свят> ты такой добрый. Я рада, что ты вырос такой добряшной няшкой. Э, блин, я чуть не обосралась. <свят> Таким образом, после 10 литров водки тут вот мозг человека уже в состоянии автопилота. И человек ничего не помнит. А с утра у него будет дикий Похмелье-кун? Похмелье нечестно, нечестно, Сота! Постой, тебя это не касается, аканы. Требуем равноправия и секса. Блять! Пиздец, ебаный! Подмывайся, что ли, чаще Люси. Пятно. А если сюда? Не сюда. А если сюда? Нет, не надо туда. Черт, хватит уже этих, не надо, не сюда! Все, шах и мат. У тебя какие-то проблемы? Ты сестястый монстр. бу га сиськи! Эй! Басара! Скажи, а... Что? Ни за что бы не предположила, что твоя любимая еда это трусики. Чего? Копать, это так бодрит. Теперь я убийца демонов, Почивка получена. Почивка получена. Ты ведь и не облизывала и не надевал на голову их аж 10 раз. И наверняка ведь хоть щекой от них потёрся. Ну, может, понюхал слегонца? Нет, нет, нет. Это инквизиция. Вы арестованы за незаконное хранение и кражу магических предметов. Чё, Зачем тебе эта милашка? Такая хрупкая, крошечная, слабенькая, беспомощная и абсолютно беззащитная. Но не убивай меня! И это после того, как ты размахивал перед моим лицом своим штопором. Ты не размахивал. <свес> <свес> а потом змея полетела. Змеи не летают. Они же не мужики. Здесь я живу. Последний а мужики типа летают? <свес> Ч за гадежник, суки? You are next. <свес> ...сама в точку. Вилсекс ножки принадлежат мне. Именно так. Мой нож? Эй! А ну молчать! Решено! Покупаю! Назови цену! Не продай! Ну, видимо, все. Ну, как я говорил, тут слишком много пошлостей всяких. И мата. Не знаю, как-то это не мое. Надо дать до следующего видео.